Часто встречали людей, которые носят красный маг слева на груди, но до сих пор не знаете, что означает символ красный маг. Тогда смотрите это короткое видео и узнавайте ответ на этот вопрос. О многих фактах вы даже и не подозревали. По своей природе происхождения маг ⁇ это символ оптимизма и бесконечной свободы. Этот атрибут был очень важным для разных стран и народов. Большую роль играл маг для египтян. На протяжении многих лет и до сегодняшнего дня он символизирует женскую красоту, очарование и молодость. Много веков назад у мака была очень важная способность удалять боль. Чтобы успокоить плачущих детей, им давали попить макового молока. Обворожительная красота маков не оставляла египтян равнодушными, поэтому они сделали цветок атрибутом своих захоронений. Даже древние римляне сочиняли о маке множество легенд и писаний. Считалось, что маки росли в царстве сна Морфея. Ко всему этому они еще были и символом плодородности, ведь его семена всегда прорастали. Даже в сочинениях Гомера есть воспоминания о маках. А вот в средние века красный мак символизировал приближение страшного суда, напоминал о мучении Христа. Но многие красными маками украшали церкви и называли их цветами ангелов. В наше же время существует поверье, что маки растут там, где были погублены души солдат во время войны, где была пролита кровь. Для многих красный маг — это символ памяти о погибших. Также его считают символом памяти жертв Первой мировой войны и жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года. А в Украине в 2014 году символ красного мака был использован для почтения памяти годовщины завершения Второй мировой войны в Европе. Красный мак — символический цветок, и его каждый символизм связан с определенной историей с глубоким смыслом. Лучше всех тупых примет — это правильный ответ. Подписывайся!